Всем сегодня решил немножко поснимать вам и заодно протестить присоску на окно. Вот такая от No Name производителя копия GoPro, но здесь шаровая и здесь уже никаких переходников в стиле GoPro уже нету. Так что э, буду тестировать этот э, держатель на присоску на стекло и Расскажу свои впечатления и вы увидите сами, насколько трясется, трясется ли вообще эта камера на, на стекле. GoPro стоит в медиамоде. К медиа-моду подключен э, Road Wireless Go сегодня микрофон. Вот он на мне. Приемник подключен к э, GoPro-моду. И вот так вот немножко сегодня поснимаем. Потестируем, насколько выдерживает вот такой вот вес, я бы сказал. Тут уже вес будет. И насколько хорошо это будет все. Отпадет, отпадет, не отпадет, не знаю. Там она, сама присоска, сам механизм крепления скопирован с GoPro. Но мы посмотрим, как держится эта присоска на стекле. Отпадет, не отпадет. Так что... Обо всем я расскажу. Сделаю выводы, а мы поехали. Сегодня сколько тут у нас в машине показывало 26 градусов тепла. Так, погода очень жаркая. Сегодня у нас понедельник, но выходной понедельник, так как у англичан есть такое как бы э, название банк-холидей не знаю как его точно перевести но это точно не, не, не банковские каникулы ну что-то что-то как-то даже не знаю как смысл но короче оплачиваемый день выходной оплачиваемый день их наверное где-то 5 или 6 в году есть вот э, один банк был в начале мая постоянно банголидей бывает только в понедельник но в начале мая так как совпало день победы во второй мировой войне это 8 марта 8 мая простите да да 8 мая только в России 9 мая одна Россия только отмечает а весь мир отмечает, отмечает только 8 мая так вот совпал этот день с, с, с пятницей по моему так только первый раз вот сколько я здесь уже живу 10 лет первый раз только э, сделали что этот праздник праздновали в пятницу и, и перевели этот банк голидей выходной перевели на, на пятницу так всегда в понедельник так вот сегодня понедельник и сегодня считается последняя неделя э, вот уже был последний выходной как бы э, весны вот суббота воскресенье и вот к этим выходным последним этого последнего весеннего месяца они добавляют один день еще плюс так получается вот суббота-воскресенье и, и понедельник выходные ну а мы сегодня я еду на базу, где развозят продукты по домам, я там выгружусь на складе и, и поедем обратно, какая вторая работа будет не знаю, но, но первая работа будет вокруг города, так что немножко скуч... скучноватая дорога, тем более кто постоянно смотрит мой канал. Уже э, вот эти участки, уже давно они уже меня, у меня мелькали в, эпизодично в моих роликах. Так что ничего сильно интересного не увидите. Может быть на второй рейс, если еще будет светро, светло, может быть что-то и получится подоснять. Вот сам держатель стоит крепко вроде, вроде ничего не трясется, но говорю, расскажу все. Потом, когда остановлюсь, я вам сниму, его покажу немножко, как он выглядит и, и как он регулируется. И покажу, почему я его выбрал, выбрал именно такой, а не, не оригинальный от GoPro каждый день вот когда мы приходим на работу у нас э, получается что э, дают разные машины это нету такого что машина прикреплена к водителю или к двум водителям или к нескольким водителям машина как э, я бы сказал э, как проститутка идет по рукам какие ключи свободные эту машину получаешь если много машин, берешь которая спереди стоит, которая не, не заблокирована другими машинами. И вот так вот получается, что каждый день ездишь на, на чужой машине. И, и каждый день хочется немножко приубраться. Тем более, что теперь этот вирус. Э, есть ну, всякие санитайзеры в машине. В офисе лежат резиновые перчатки, лежат маски одноразовые. Так я маску несколько масок взял, положил в рюкзак и, и так не ношу. Если только уже иду где, -где например, в магазин, где много людей, иногда деваю. А так так маску не ношу. Но пока э, сделаю, пока сделаю здесь кабине марафет очищаю все всякие э, на, крошки все все все пока почищу все э, надеваю резиновые перчатки так как 26 градусов немножко жарковато в перчатках сразу сразу руки потеют и сразу сразу все мокрое там внутри так что дол, долго не не побудешь в этих резиновых так беру этим таким как бы антисептик не знаю как он называется ну короче что что это химия брызгаю все протираю и опа опа, что тут такого что то такого неожиданно что то много машин тем более выходной день это считайте как то же самое как воскресенье Так вот, говорю, навожу марафет. На работу всегда э, прихожу, вот рюкзак беру с собой, все с собой и все забираем э, после работы, все забираем. Так что часто бывает, что что-то остается в машине. Если там э, этот э, гарнитура от телефона, бывает, что приносит в офис ложит там. На фронт-деск этот, где, где стоит, сидит один, один транспортный менеджер, там лошадь. Тогда следующий день приходишь, забираешь. Бывает, что и пропадают вещи. Один раз, ну конечно, не в этой фирме, оставил HGCAM 7 после своих съемок в кабине. Но потом у меня были выходные. Я как-то уже и эту камеру уже и и похоронил. Но один раз прихожу в офис, говорит, держи такой э, конверт большой. Не понял, что за конверт. Смотрю, написано имя мое. Вытаскиваю, там моя лежит э, HD Cam -кам камера. Вот на эту HD Cam -кам камеру я как раз э, поменял со скидкой 100 фунтов на GoPro, когда GoPro вышли, я выслал LG 7 старую эту мою, она рабочая, все было, все нормально с ней было, но я поменял ее на на GoPro 8 Black со скидкой 100 фунтов. Сейчас тоже такие акции есть, но только для жителей. Европы и других больших стран Россия в этом как бы не участвует. Наверное, потому что нет официалов в России. Ну короче, знаю почему, но, но вот так вот есть. Наверное, вам будет интересно узнать, что в Великобритании на прицепах на любом прицепе э, машины автомобиля э, фуры на любом э, что только э, есть прицеп например этот э, кемпер кемпер э, прицеп и, и другие прицепы нету собственного э, регистрационного номера так номер ставится с э, тягача который который тащит вот этот э, этот прицеп вот здесь вот на этой фигуре, как вы видите э, вот тоже эти номера съемные и, и когда вы, например э, оцепляете ваш трейлер вы всегда снимаете этот э, номер сейчас с GYG да? вы снимаете номер и ставите его кабину, в бардачок, куда? К фуре. На моем этом э, кемпере тоже вот прикреплен номер с моей машины. Так что э, страховку на прицеп не надо. Так как э, страховка действительно вот здесь уже не будет номер ну, GVG. Короче, что на машине, что на прицепе, номер тот самый единственный номер по всему составу и и вот никогда, э, например, как в Европе э, все номера тут отдельно, отдельно конце, отдельно, отдельно э, этот э, и вот как раз мы будем проезжать после площадки, где я держу этот э, свой трейлер, э, караван, прицеп. Сейчас я вам его покажу. Устах с собой видно будет. Но сегодня машин очень мало. Как я говорю, как воскресенье, как вот, Понедельник типа, белые пятна вот я попробую попробую э, на посте поставить э, стрелку где где стоит мой рецепт по регистрационным номерам в Англии очень легко понять какого года выпуска машина вот видите 17 это 2017 год и вот так с 80 -го года с начала с 80 до 2001 -го года мы были одна буква спереди обозначала год а буква по моему 81 или 80 видите 14 вот, да, и, и вот так вот до 2001 года, 2000, 2001 год э, была буква э, W и Y, вот 52 видите, да? Это уже получается как бы будет пятерка спереди, э, обозначает, вот первая цифра, что есть, обозначает... Э, половина года, это первая половина года или вторая половина года. Если будет э, это первая цифра пятерка или шестерка, и вот с 2020 года уже семерка будет, да, купить 0,8, это восьмой год. Был бы 58, да, вот 63, да, 64, да, это получается, что вторая половина было бы 58, вторая половина... 2008 года. Вторая половина считается с э, марта до э, то есть, то есть, сентября до нового года марта. Так, первая половина считается с марта до сентября. Вот 67, видите, да? Это 17 год. 17 потому что шестерка спереди, спереди, да? Было 57, было, было бы э, 2007 год. Так вот, вот, теперь смотрите номера и угадывайте, какие какие года, я повторяю, пятерка спереди, это 57, 53, например, да? Это первое, э, то есть с э, 2001 до 2010 -го года, а если шестерка с 2010 до 2019 -го года. И вот так вот, если цифра полная 12, вот, например, вот э, это уже будет 13 год первая половина. Вот 55, э, 2005 год вторая половина. Вот так интересно, очень очень легко запоминающаяся такая система, просто понять где года пятерка и какого года шестерка ну и уже говорю в этом году уже э, в сентябре появятся 70 цифры э, пока еще только двадцатка в этом году пока пока до, э, до сентября двадцатка идет так как первая половина года есть еще такие номера которые называют э, именными номерами это может быть любая комбинация цифр и букв они они делают там например если семерка они считают ее как букву Т четверка как букву H пятерку как букву S ну вот так вот они считают но бывает что там делают какие-то свои лично свои эти это комбинации цифр и буквы, и только им понять, другие можно как бы прочесть, например, э на номере, вот видите, X поехал, это 2000, какой там, 2000, по-моему, году там это Toyota Corolla проехал, лягушка, 2002 год, ну и вот, например, бывает BO55, и там какие-то три буквы, этот стандартный номер он подороже, он считается как BOSS, получается BO и SS было бы как бы читается, да например BE57 это будет как BEST ну вот, вот такие словосочетания и вот у них вот считается уже э, крутыми номерами ни одного именного номера бывает именной номер например, я видел самый дорогой это F1 так как Формула 1 его продавали, можно их продавать можно их снимать с машины на машину так вот его продавали на аукционе номеров он стоил по-моему было где-то 6 лет назад смотрел по-моему где-то миллион Конечно, кто его не покупал, но может, может быть кому-то, говорится, кому-то жмет карманы деньги, может кто-то и, и заплатит за такой номер. А так бывает там только какой-нибудь э, э, какие-то цифры делают для себя, например R25 там какой-нибудь, ST какой вот типа такого. Они стоят примерно вот такие номера э, около трехсот пунктов. может что-то уже, что уже покруче, по э, они будут и подороже. Я попробую вам э, закинуть скриншот вот, э, с ценами номеров, и вы поймете, вот, э, что значат, какие вот э, эти номера именные, какие номера просто шустрые. И чтобы ориентироваться вот ну, так видите, шестой год, восемнадцатый год ну, все понятно что, как бы все цифры совпадают, нету пятерку, шестерку с так вот дальше э, номера присваиваются на машину как бы с рождения машины, вот э, при первой регистрации уже машина, если вот вы покупаете машину новую в автосалоне, у нее уже есть номера, она уже привозится из откуда-то, э, не знаю, не из завода, но с какой-то плавной площадки, их уже привозят, э, уже на них уже стоят, номер ставит, тогда если у тебя уже есть он какой-нибудь например, машины не было ты можешь его держать пока но уже когда появилась машина ты просто э, отсылаешь анкету э, в, называется DVLA, это как, как э, отделение регистрации автомобилей наподобие, не знаю, МРЭО как там в России называется такого отсылаешь э, анкету со своим номером со своим вот э, э, данными автомобиля и они э, как бы легально присваивают этот мой э, ваш э, именной номер присваивают э, для для вашего автомобиля по номеру очень легко заказывать автосопчасти как в поисковик вбиваешь регистрационный номер автомобиля и сразу показывает какая машина у вас какой движок все все все и покупаете детали например что вам надо там уже в системе все есть какой номер с каким Потом все какая готовка короче все все все все понятно конечно бывает что э, деталь и не подходит но но не так часто так бывает так вот в северной ирландии она считается э, тоже частью великобритании но в Северной Ирландии номера другие. Там у них идет три буквы спереди и потом идет 4 цифры. Если купили машину из Северной Ирландии, и пригнали в Англию, в Шотландию или Велз, номера остаются те же самые, их менять не надо. Они тоже спереди белые, сзади желтые. Но, но просто вот такие разные номера и все когда покупаете машину, никуда я вам ехать не надо берете у старого, у старого владельца автомобиля вырываете корешок такой есть такие как два листа А4 формата они вместе как книжка такая считается этот V5 y, это, это считается как техпаспорт машины и он держится дома, никто его с собой не возит никогда, их не, не надо возить, и когда продаете машину, тогда отрываете покупателю вот этот один корешок, он на вашем оставшемся этом документе э, заполняет свой адрес, свою фамилию, куда э, потом вам пришлют новый этот техпаспорт, а себе отрывается корешок, что он такой, знаете, как бы владелец этого, этого автомобиля, новый, и вот с этим корешком как бы, если вдруг пропадают на почте эти документы, тогда вот этим корешком уже э, обратно обращается на этот в Брео, и, и тогда опять же вам высылается новый этот техпаспорт так что который продавец он этот старый с одним вырванным корешком вот этот старый что осталось у него э, техпаспорт э, должен выслать DVLA э, этот прео, и, и девилей уже э, печатает новый этот техпаспорт и присылает вам эта машина нигде не проходит э, никакие э, осмотры номеров, осмотры кузовов. там Ничего вообще, вообще, вообще ничего. Так что э, так что вам не надо никуда ехать. Остается как только все все на почте. Все, все делается по почте. Вот я недавно э, вам на прошлом видео рассказывал, как я выс высылал свои права, свою карточку водителя такую, есть ТАХА называется э, такая как банковская карточка с, с чипом она держит информацию о ваших рабочих часах о ваших э, отстоях э, о вашем воздухе все все показывает скорость машины какая машина в какой день была э, грузовик точнее не, не автомобиль грузовик, который использовал я какой день и вот э, уже прислали сразу там несколько несколько наверное неделя прошла а права вот прислали только на прошлой неделе в субботу получил да в субботу получил не в пятницу получил права в конверте тоже по почте все а в субботу э, пришло в моем этом конверте э, регистрированном пришло домой под под, под под роспись пришел, пришел мой паспорт так вот все, все делается по, по почте ни права ни, ни, ни, ни автомобили и еще какие-то документы не регистрируются не надо никуда идти раньше были такие-то отделения несколько штук по Великобритании один вот для Лондона был в Вимблдоне, вот там где теннис играет, там в этом городке. Но потом их всех закрыли. И все-все-все и только по почте. Отсылая, отсылается в Свонси, Это в Велсе, это очень далеко от Лондона. Но это со всей Великобритании туда отсылаются вот эти, эти права. Эти, э, там есть несколько отделений, Отделение прав, отделение водина карточек, отделение э, паспортов для машин, и вот так. Так э, да, как продолжаем, продолжаем э, тему э, про автомобили, э, техосмотр проводится каждый год для автомобиля, э, только новый проводить после двух лет а потом уже потом уже каждый год каждый год э, у вас э, есть э, дата там примерно там, неделю можно раньше примерно 10 дней на, раньше все равно ставит э, заканчивается как бы следующий техосмотр там, тот же День, когда и вот этом году закончился так неважно если вот у меня например где-то по моему 10-12 апреля заканчивается техосмотр как я в этом году прошел где-то 5 апреля по-моему или 7 апреля где-то так так он продлился опять же до, до того же 12 апреля вот 2020 21 года и опять же вот Же закончится мой осмотр потом вот еще про автомобили мы платим э, road tax называется это э, э, дорожный побор или что-то такого ну короче за, за дороги за, за за вашу машину насколько э, она э, больше выбрасывает э, Всяких э, Частиц Выхлопа этого вредного настолько дороже Получается вам платить Вот за мою машину Toyota Avensis дизель э, 2 литра 2008 год Номер 58 вот Как раз 1 августа Она зарегистрирована Я второй хозяин Уже 7 лет по-моему ей. Она у меня еще не было трех лет ей так вот э, на эту машину каждый год по 5 фунтов по 5 фунтов теперь уже последний раз я платил то 165 по моему фунтов за за этот роу у жены есть Ярис 2004 года так э, у нее бензин литр э, на эту машину Сейчас пришло, надо платить вот уже в конце месяца. Закончится, закончится эти старые таксы. Надо платить, по-моему, 155 фунтов вот, Есть которые машины 30 фунтов стоит там, например, БМВ там с 2012 года, по-моему, когда вышли вот была Лемьяда, новая, новая модель вышла за эти платили. 30 пунктов в год. Фиат этот сотый маленький. Тоже 30 пунктов, по-моему, или 20 даже пунктов рот платились. Кто-то в год один раз. Платишь, и можно разбить по месяцам, но там по месяцам 10 пунктов дороже получается, но неважно. Вот едем в эту базу, я уже не успел показать. В эту Базу едем. И вот э, эти роутаксы э, проверяется полицией, э, она, и, У нее есть камера, она едет, э, автоматически сканируются номера, и эта система видит, у вас есть э, страховка, есть ли у вас есть ли э, роутаксы заплачены, и есть ли у вас MOT. Э, это техосмотр называется MOT. Вот э, если что-то из этого нету. Да, конечно, бывает там, Лично я сам было проездил, наверное, э, несколько месяцев э, было, по-моему, MOT закончилось. Я как-то и забыл, но просто никто не проверил меня, так, так и проскочил для жены наверное 11 месяцев сделал страховку на Ярис и поставил последнюю букву неправильную вместо буквы В поставил W и э, застраховал как э, машину другую как W есть три буквы в номере застраховал другую машину такая машина э, в наличии существует но я проверил почему-то Почему-то на, на автомобиль жены тоже страховка была. Может, э, старые владельцы автомобиля, может, как есть, знаете, платят по, по месяцам или, или ставят галочку на автомате, чтобы заплатить. Может, они вот как бы платили, не зная целый год за, за эту машину э, страховку. Но я позвонил э, в эту страховку, объяснил ситуацию, так они поменяли эту губку без проблем уже осталось, уже было осталось месяц э, вот этой старой страховки. Вот уже э, новую страховку уже заказал на, на правильную букву, на правильный номер. Такой курьез был у меня. Но самое главное, главное, что можно проверить страховку, наличие страховки в интернете, по программке там есть, и, и показывала, что вот эта буква В, тоже застраховано, так вот интересно, так может, может эти люди до сих пор платят, не знаю, не знаю, это мне не выяснить. Вот такие автомобильные темы и, наверное, эта серия закончим, если получится поехать куда-нибудь в город, я поснимаю чуть-чуть больше, но пока вот сюда сниму до до въезда. Вот эта машинка, что едет, видите, вот там синяя такая с будкой. Вот это считается Home Delivery. Это вы заказываете онлайн продукты какие-то. И эти продукты в какой какой-то день, там, не сегодня, не завтра. Тем более сейчас лизис Бывает, что неделя, наверное, бывает и две недели, можно быть. заказывайте заказываете наперед продукты и вам привозят эти продукты сейчас очень популярно вот такая машина видите да? сейчас очень популярно среди э, этих э, людей старшего возраста они заказывают каждую неделю например покупки свои делает и вот э, уже на, на, на неделю на две недели вперед И вот такие вот домики Наверное, вам интереснее вот На домики посмотреть Такие Так себе, я бы сказал Не очень Не очень крутые Да, вот здесь вот красиво все Встроено но, но, но, но Место не очень удачное Так как центральная улица Идет Магистральные Здесь фуры едут. Много баз всяких для фур. И, и вот они. Вот один наш на деливери И вот вот эти фуры, как бы склады здесь есть, и они загружаются. Продукты здесь все. И, и едут развозят по, по магазинам, по фирмам, по везде. Так что вот такая сегодня тема автомобильная. И осталось, наверное, метров двести, и мы доедем до до наших складов. Так что, если тема нравится, пишите. Придумаю еще о чем рассказать ставим камеру и поедем поедем дальше это мороженные продукты в магазине есть такой все мороженое там хлебушек тоже есть но в основном все, все, все, все мороженое и вот наш съездик заворачиваем сюда Уже кто-то снес так, так, так. вот эти ванны видите они уже ездят по, по домам Квартирам разносят. И вот наша база. Не база, а точнее точка доставки всего этого. Так что всем спасибо за внимание. Кому понравилось, было информативное, поставим палец вверх. Кому понравилось такая. Отпишитесь. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего раза. И чао, пока.